Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку Вспомните, известный советский фильм «Бриллиантовая рука» Да, было время, и сейчас многие покупают лотерейные билеты в надежде А вдруг, кто еще покупает билетики, сорвать большой курс? Скажу следующее, есть альтернатива, только беспроигрышная Да, да, да, риска просто практически нет нет, вру. Риски есть стать богатым. Билетик стоит минимум, а получается в разы больше. Есть варианты и по соответственно и заработок. ого -го. Нет никакого обмана, просто математика проверена на себе. Есть желание к Новому году получить неприлично большую сумму денег. Пишите, звоните, всегда открыто к общению. Моя цель – помочь вам. Помогая другим, я помогаю себе. У вас есть возможность использовать ее. Ведь не попробуешь, не узнаешь. Для самостоятельных ссылка указана под роликом. А лучше напишите мне, позвоните, и я вам подробно расскажу. С уважением, Галина Лапин.